Не метал его бартуль, а она хочет пить, хочет морковью. для серьезников нет ней Мой меч в огне Маги поздно, дождь, мы как будто и у в сумке есть концерты, но, но они не для детей. Я ночью может на три. Я достану свою трубку, мы окажемся внутри. Да, только посмотри, она думает не бабок, но возьми пачку три.